Друзья, хочу показать вам небольшой электролизный газогенератор, который производит отдельно чистый водород и отдельно чистый кислород. Кислород у нас сейчас утилизируется, а водород подается вот в эту трубку. Как вы можете убедиться, это чистый водород. В этом стакане мыльная водичка, для того, чтобы мы могли наполнить пену водородом. Друзья, если вас интересует подобное оборудование, производящее чистый водород и чистый кислород, пожалуйста, обращайтесь.